Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске квартира в районе Мамайка с ремонтом. Видео будет такое на скорую руку. Сильно окрестности вам показывать не буду, потому что, к сожалению, уже солнышко заходит. Все здесь прям с парковочки видно море. Это бесплатная парковка для жителей данного дома, так как в данном доме не столько много квартир, хоть как все помещаются, смотрите. Вот. Тут аккуратненько так все. Стена плющем затянута. Лавочки есть. Это уже, так скажем, радует, да? Тут брусчаточки так Здрасте. Здравствуйте. Цветочки. Ну, первые этажи это квартира со своим отдельным. Вот. Ну, самое классное, что квартира в районе Мамайка, она по определению должна иметь шаговую доступность до моря, да? Вот, таковая здесь имеется, но под горочку, под горочку, господа. Ну что, идем смотреть квартиру. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь 49 метров. Такая прихожая необычная с окном. Скажите, всем привет, котик. С большим, с таким окном. Это прихожая. Далее. Далее. Назовем это комнатой для гостей. Наверняка, когда у вас будут приезжать друзья, гости, да, они будут спать на этом диване. Поверьте, когда у вас появится квартира в Сочи, то друзей, родственников у вас появится тоже очень много. Совмещенный санузел с душевой кабиной по всей квартире теплые полы коммуникации центральные двухконтурный газовый котел коммунальные платежи за счет этого снижаются спальня просторная с хорошим видом на море сейчас покажу и на город кондиционер высокие потолки и кухня Просто кухня. кухня гостиная, ее назвать. Сложно. Еще вот так покажу. И выходим на балкон. Вот такой вид открывается с балкона. Чуть-чуть не успел я на закат. Да и тучки помешали. А так вид отличный. Это у нас улица Целинная. Практически низ Целинный, скажем так. Прямо под боком мини-маркет. Магазин Магнит. Но Что мне не нравится на целинной, конечно, это отсутствие тротуаров. Как ни крути, это минус. Но не такой большой, потому что до остановки идти всего лишь, наверное, метров 150-200. И вот тут на перекрестке автобусная остановка, еще один магазин. И туда вниз пошла улица Плеханова, которая приведет вас к морю. Вот там через дорогу живой комплекс «Новая заря». Кстати, там есть кое-что интересное по цене ниже рынка. Смотрите, а многие думают, что интерес к Сочи пропал сегодня весь день вот такие заторы в общем-то не все так и плохо Значит, стоимость данной квартиры 9 миллионов 900 тысяч с разумным торгом возможно купить в ипотеку в общем отвечу на все вопросы по телефону который появится на ваших экранах У меня На сегодня все с вами был дмитрий волков канал walk Street. пока